Привет! Сейчас вам расскажу, как посмотреть фильмы в моей группе. И все совершенно бесплатно не подарить. В общем, смотрите, переходим в телеграм-канал. Естественно, мой. Как он называется? Вот. Вот ссылка. Она будет в описании под этим видео. Переходите по этой ссылке, попадаете на мой телеграм-канал. И сейчас покажу вот на примере бывшие то мне все говорят, что у меня якобы этот фильм не показывает, ссылка не работает. Сейчас проверим. Нажимаем смотреть сериал, переходим по ссылке, выбираем серию, какая нас интересует, например, восьмая, сезон, какой нас интересует и нажимаем. Вот восьмая серия. Все, продолжить. Запускаем кинчик и смотрим, можете, и ссылка и. работает. Он кто обещал, кто сказал, что не работает. Сама. У меня да, все работает, ясно. Все, давайте, пока.